Как же определить результат в видеомаркетинге? Итак, по сути, все просто. Если у вас высококонкурентная ниша, то ваше видео либо продает, либо не продает. Опять же, возврат инвестиций на ваше видео должен быть. Он придет не сразу, но он должен быть. Вы должны считать, у вас должны быть все системы аналитики, от Google Analytics а до Яндекс Метрика. Только путем аналитики вы можете посчитать и точно измерить, есть ли возврат инвестиций на ваше видео. Если у вас остались вопросы, обращайтесь к нам по этим контактам, пишите, звоните, дружите и подписывайтесь на канал Видео для бизнеса. И не забудьте поставить лайк под этим видео.